Всем привет, друзья! Вы на канале Планета Информации. Давно мы с вами не виделись, так как сейчас очень много работы навалилось. И сегодня вот решил выкроить время и рассказать вам о очередной схеме арбитража трафика в Телеграм. Ну и как всегда, показать вам, как это работает на примере одного Телеграм-канала. Ну а перед началом ролика попрошу вас подписаться на наш Телеграм-канал Планета Информации. Там вы найдете очень много курсов по арбитражу, товарке, различные схемы заработка и все это бесплатно. И еще после просмотра этого видео попрошу вас его оценить лайком. И обязательно напишите в комментариях, был ли у вас опыт трейдинга на бинарных опционах. И каким именно он был мне будет очень интересно об этом почитать но ну, а мы начинаем погнали мы с вами уже разбирали подобные проекты на примере того как сливают трафик на казино на фильмы и там везде присутствовал креативный подход я это вспомнил к тому, что арбитраж трафика посредством продажи какого-то товара в лоб это полная утопия, так как аудитория в Telegram в большинстве своем умная, прошаренная и продать им какой-то некачественный товар напрямую очень сложно. И вообще не стоит этого делать, если вы уж что-то продаете, то продавайте действительно качественный продукт. Хотелось бы отметить, что все, что я вам дальше расскажу, это только для того, чтобы обезопасить вас от уловок мошенников. Так что всегда, прежде всего, подходите к любому виду заработка, который вам предлагают с холодной головой. А если сомневаетесь, то лучше воспользуйтесь советом тех людей, которым доверяете. Мне, например, часто задают вопросы по поводу того, чтобы я подсказал, стоит ли суваться в такой-то, такой-то заработок. Также и про бинарные опционы бывают задают вопросы. Тут, конечно же, ответ очевиден. Новичку на дистанции заработать на опционах просто нереально. Какая основная проблема новичка? Правильно, он приходит на рынок, где зарабатывают с прогнозов межбанковских котировок на графиках. То, что вы видите сейчас у себя на экранах, это межбанковские котировки. В данном случае это график евро-доллар. Крупнейшие банки выдают индикативные котировки и они пропущенные сквозь розничных брокерах маячат у вас на графиках. Теперь, уважаемый начинающий трейдер, сосредоточься, прекрати ковыряться в носу и скажи мне, пожалуйста, с чего ты вдруг взял, что можешь регулярно, точно прогнозировать межбанковские котировки или там, например, курс акций на бирже? Давайте приведу элементарный пример. Выйдите на улицу и найдите любой обменник валют. Там, как правило, курсы самых распространенных валют вывешены на большой циферблат. Окей, запишите их. Теперь ваша задача спрогнозировать, будет ли цена выше или ниже текущего значения через какое-то время. В бинарных опционах это называется экспирация. Сейчас допустим 16.00 и на табличке «Цена покупки доллара 64.50». Вопрос, будет ли эта цена выше или ниже через час? Как вы думаете, выше? Запишите, что будет выше. Через час проверите. Делайте так регулярно. И теперь представьте, что вы заключаете пари, спорите, будете ли вы правы или нет. Если да, вы получите 70-80% от суммы, которую поставили в качестве залога для пари. Поставили, например, 100 рублей. Прогноз оправдался. Бинго, ваши 80 рублей дохода. Итого было 100, стало 180. Видите как просто, осталось всего лишь так устойчиво прогнозировать курс валют изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год и вы бинарный миллионер. Проще некуда, согласитесь. Это конечно все сарказм и я только лишь попытался вам объяснить, что это развод для лохов. На самом деле на эту тему я могу очень долго дискутировать, потому как в этом немного разбираюсь, но сейчас не об этом. Это, так скажем, было небольшое отступление, небольшое превью. Ну а сейчас давайте разберем такой вид заработка, как арбитраж трафика на примере телеграм-канала, который сливает этот трафик на бинарные опционы, используя ну очень креативный подход. Прям мне очень вкатило. Про контент в канале особо рассказывать не буду, так как тут нет ничего эксклюзивного. Кому интересно, можете сами его найти и изучить. Канал называется «Богатый трейдер». Чем же занимается админ данного канала? Ну если коротко, это трейдер, ну как трейдер, бинарщик. Естественно у него есть приватка с сигналами, где вы можете поднять бабла. Но внимание, эта приватка бесплатная. Да, бесплатная, но условия входа все же есть. Не спешите радоваться, так как это опять очередной развод. Админ этого канала, обычный арбитражник, сливает трафик на партнерку Clever F. это официальный представитель брокера Binarium. Комиссия партнера может насчитываться по трем широко известным схемам. Идея с приваткой очень даже неплохая, так как поддерживать активность это в интересах самого админа. Во-первых, это прописано в условиях оффера. Во-вторых, многие входят в кураж и продолжают торговать даже после слива первого депозита. Я бы назвал эту схему смесью вулкана и ставок на спорт. Админ канала даже не скрывает, что сотрудничает с партнеркой и он объясняет это тем, что вырученные с игроков деньги он инвестирует на покупку приватных сигналов по 500 тысяч баксов. Какие, извиняюсь за выражение, блять, сигналы на бинарку по 500 тысяч баксов? Единственное, куда он тратит деньги, так это на закуп рекламы. Вот данные из телеметра. Потрачено на рекламу 303 762 рубля. И это только закупка в самом Телеграм. А как видно на скрине, админ данного канала льет еще и через таргет посредством вот таких вот сторис. На ну, а те, кто хотят дома такой же, чтобы срать, был у вас вот такой вот? Вот также вот был такой расстраховщик. Переходите в наш телеграм-канал, там все бесплатно абсолютно. Переходите и присоединяйтесь. Короче, все как обычно завлекуха с бабками. Вот такой вот довольно прибыльный арбитраж трафика. Автор данного канала работает по этой схеме с 28 июля 2018 года по сей день и заработал на этом он, я уже думаю, не один лям. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте к нему лайк и обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал Планета Информации. Ссылочка будет в описании. На сегодня это все. Увидимся в следующих роликах. Всем пока.